Да, смотрите. А, -а, а Догоняет, друзья, догоняет! Рвем когти! Бамс, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в Subnatica Белу Zero. Недавно у нас игрушечка совсем вышла в релиз, и теперь я решил ее все-таки а, пройти и повыживать и поисследовать. Тот самый сюжетик, да, распознать, что у нас здесь произошло на планете 40, 45 46 б а, В частности, мы сейчас ищем нашу с вами сестреночку под именем Сэм, которая здесь пропала. Да-да-да. Мы, значит, катапультировались на эту планету, и теперь все а, в поисках. Ну что ж, зритель, поставь свой царский лайкосик под данный видосик авансиком, и я тебя не разочарую, буду радовать тебя за твои лайкосики годными, крутыми видосами по самым разным современным а, видеоиграм. Ну что ж, подытожим, куда мы а, вчера с тобой уже а, дошли. Мы вчера исследовали вот эти вот, на, а, вот эти вот останочки, схрон аварийного снаряжения компании Альтерры. Да, здесь мы все а, забрали, вроде бы, но я точно не уверен, надо бы еще здесь осмотреться поплавать. Ох, смотри, там какая глубокая впадина. Не все мы здесь с тобой исследовали, так что надо будет сейчас нырнуть с тобой нам а, поглубже и найти а, побольше. Как хорошо отображается на нашем с тобой, а, на наш проекции у глайдера, какая здесь у нас впадина. Да, вот мы находимся сейчас между льдин, я так понимаю, и вот там вот внизу у нас имеется... Да, еще, смотрите, какая впадина, в которую, наверное, мы сейчас. О, видите, вот там снизу отобразилось. Да, мы, наверное, сейчас у нас плаваем. Рыбы, обезьяны здесь плавают, которые отбирают у нас все. Я не хочу ничего отдавать, поэтому постараюсь спрятать свой инструмент и поплавать без него. Так, еда, вода, а там интересно есть у нас что-нибудь? Ой -ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, я знаю, я знаю этих парней, я не буду близко подплывать. Я знаю, я знаю, что эти типы взрываются. Да, ребят, была рыба камикадзе, только что мы ее видели под нами. Чуть-чуть не подзарвала мне задницу мою мягкую. Ладненько, поплыли дальше исследовать. Минус один камикадзе, это уже радует. Интересно, а глайдер тоже это обезьяну может отбирать? Так, поплыли, друзья, смелее. Начинаем исследовать глубины. Здесь прям неплохая... Так, откуда? Она что, не вылетела, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой! Это... Или они теперь что, научились обратно плавать? Прятаться? Летит, летит, летит, плывет за мной, да. Они, видимо, научились обратно прятаться или что? Потому что один уже со мной за мной гнался. Это, я так понимаю, второй был рыбокамикадзе. Ладненько. Вроде бы миновали мы атаки этих рыбешек. И давай уже потихонечку все-таки исследуем эту впадину. Возможно, здесь что-нибудь интересное мы, мы найдем с тобой, да, да, да. Так, вот, вот эти места. Здесь обычно у них водится сера. Яйцо существовать. Так, хорош. Их тут что-то много как-то. Ты посмотри, а. Ага, они вылупляются, но не до конца сейчас. Смотри, что делает эта рыба. Ты что, застрял, что ли? Застрял, пузатый ты червь. Не можешь выбраться из, своей... из своего гнезда. Смотрите. А -а -а -а! Догоняет, друзья, догоняет. Рвем когти. Да, успел я урвать немножечко свои коготочки. Да, немножечко я от него от... отстал. Так, давай посмотрим, что у нас здесь имеется. Так, это я знаю, для чего нужно отложенные соли. Будем солить что-нибудь. Так, надо срочно кристаллическую серу мы сейчас исследуем, обязательно. Ну и забираем ее. Подожди, кристаллическая сера теперь таким образом добывается? в Секунду. Давай, родные, давайте. Давайте, выплывайте за папочкой, ну. Где же вы, где же вы? Давай, давай, давай, родной. Давай, не отставай. Не отстает, смотри, что, не отстает же. Так, ладно, надо, надо срочно всплывать, а то у меня кислорода осталось мало. У меня же есть всплывайка. Ну-ка давай воспользуемся, поплыли наверх, бабамс, как дельфинчик из воды. Все, давай снова вниз. Подожди, подожди, рано, рано еще. Давай еще разочек наберемся кислорода по максимуму и поплыли дальше. что тут глубоковато, мне кажется. Сюда, мне кажется, без дополнительного оборудования не стоило мне соваться, но давай-ка все-таки сунемся. Мне уже стало интересно, что у нас здесь есть, кроме этих пузырей, точнее кроме этих рыб камикадзе. Что-то их здесь очень много. Так, что-то мне предлагают исследовать водорослевый корень. Его что, добывать можно? Так, исследование Корневище. нет, добывать его нельзя, но это какие-то здоровенные какие-то растения, которые здесь в этой впадине образовались, также здесь очень много вот этих вот типов, кристаллическая сера, друзья, совершенно верно, а это что такое, что-то я еще могу здесь исследовать, только не могу навестись, ага, серовик. Серовик это, я так понимаю, место, в котором у нас и обитают рыбы камикадзе А кристаллическая сера теперь, друзья, добывается вот в таких вот а, мешках Так, ладно, кислород заканчивается, друзья Да что ж такое, откуда? Откуда у нас эти камикадзе? Все, валим, друзья Их тут очень много на самом деле Ну ничего, мне пригодится, ребят, сера Потому что из нее надо будет сделать сейчас кое-что а, полезное Ремонтный инструмент, насколько я по помню, делается из этого всего дела Поплыли. Блин, зачем я глайдер, глайдер только трачу? Все, хватит уже таким образом всплывать на поверхность, потому что заряд глайдера у нас не бесконечный. Да, лучше с глайдером только опускаться на дно, а подниматься все-таки лучше с помощью вот этого пузыря, который у нас имеется. Ладно, поплыли. Такой, ребята, у нас сейчас опыт еще выживальщиков в этом новом мире. Мы еще тут мало что знаем. Так, кварц мы забираем. Интересно, сколько у меня места? Давай-ка посмотрим. Есть вроде немножко места. Сколько же у вас здесь много, а? Короче, всю кристаллическую серу я заберу. И это что такое? Фрагмент сборщика транспорта мы тут находим. Офигеть просто. Это мне определенно пригодится. Гнездо морской обезьяны. Ага! Становится понятно, откуда эти обезьянки у нас берутся. Вы посмотрите, какое гнездище. Наверное, я зафотаю все-таки его как-нибудь сбоку. Давайте-ка сделаем это. ну-ка. Ну-ка. Вот таким вот образом мы сделали фотографию. А это что за растение? Кислород... Кислородное растение? Хм. судя по его названию, я, кажется, понимаю, для чего оно здесь. Так, пополнить кислород. Ну-ка, давай-ка сделаем это. Раз. Все. Мы пополнили кислород. И? Ну, мы пополнили как-то его не слишком много. Так, здесь что-нибудь что можно отсканировать? Нет. А ну, интересно, восстанавливается это кислородное растение? Мне кажется, да, но через определенное количество времени. Надо подождать. Так, плывем дальше. Сколько, интересно, таких кислородов. Ой, да что ж такое? Вы посмотрите, сколько здесь много этих типов-то! Я не знаю, ребят, как здесь выживать вообще, но этих камикадзе здесь полная пещера. Продвигаемся ниже. Продвигаемся. А что-то, кстати... А, нет, восстановилось, смотри. Смотри, восстановилось, да, оно заново отрастает. Ну, давай-ка, используем. Сколько оно, интересно, кислорода восстанавливает? Раз. 75. Надо было немножко подольше подождать. Ну, да ладненько. Так, ну что, вот сколько их здесь вообще этих будет, этих самых... Вот, смотрите, вон он смотрит на меня. А, иди сюда они, смотри, они как-то уже по-другому начали сейчас себя вести, не как в первой сабнатики. Они сначала выползают, после уже взрываются. То есть, они сначала выползают, проверяют теперь на наличие меня, есть я тут или же нет. Серый, ребят, пригодится нам в любом случае, если у нас... Да-да-да, будут потом высокотехнологичные штуки, для чего она и понадобится. Так, что у нас здесь еще имеется? Медь, отлично. Так, радужное что-то. Радужное сито забираем. Соли мы тоже забираем, но, блин, что-то как-то мне кажется... Я здесь все не вывезу Так, еще одна обезьяна, главное на нее не нарываться Так, выступ Аргенита у нас, ребятки, аргенит, новый ресурс Хорош, иди отсюда Иди отсюда, и пошла вон отсюда обези... Обезьяноча Она, стрим у меня хочет что-то отобрать Так, кислорода у меня мало, серебро я нашел, замечательно Пошла вон, смотрите, какая наглая Вы видели, она как пальчиками своими шурудила сейчас Это мне не нравится, так, забираем, ребятки, кислород И плывем дальше, я надеюсь, оно Отрастет там скоро это растение Иначе я здесь захлебнусь, вы смотрите, какая пещера а у меня не очень-то большой запас сейчас кислорода. Боюсь, ребятки, я здесь потону. Так, но я вижу здесь очень много рис... Так, выступ к калав... Какого-то калаверита. Забираем, это у нас тоже. Это у нас тоже. О, и вижу кислородное растение еще одно. Так, отличненько. Так, кто такой? Это кто за... Что за звездочка такая была, подлетела к нам? Вот, ребят, кислородное растение, забираем. Иначе мы здесь реально задохнемся. Так, отлично. Золотишко нам пригодится. Вот еще, ребят. Ох, как много здесь путевых-то элементов мы находим. Ну, конечно, местность здесь прикольная. Я такой местности, если честно, еще не видел. Ну, конечно, не видел. Так я же просто не играл еще в белую зиру. Так, на 30 секунд у нас кислорода осталось. Наверное, мы сейчас все-таки постараемся обратно сплавать. Там было еще одно кислородное растение. Где у меня мой скоростной транспорт? Так, неужели мы заблудились? Гнездо. Так, мы, походу, заблудились, друзья. Черт возьми, ищем срочно растение. Вот оно. Так, берем. Блин, не всех я здесь, походу, убил. Или же я заплутал, друзья? Я, походу, заплутал. Вы посмотрите, сколько здесь много этих камикадзе. Вы задолбали. Давайте уже, гонитесь за мной. Давай, смотри, он выходит. Он осматривается Сначала. Он не сразу за мной гонится, а он сначала предпочитает осмотреться. Так, давай-ка мы сейчас с тобой кислороду наберем по максимуму. Ну вот мы и на базе. Пришло время немножко разобраться с найденными ресурсами. вообще давай посмотрим, что нам уже можно э, сделать. Мне нужен э, ремонтный инструмент. Да только что ремонтировать, то у меня еще и транспорта-то никакого нет. Но я все равно, наверное, сейчас его э, бабаху. Силиконовая резина нам нужна. Так, еще что можно из важного сделать? Это у нас переносной... Ну, он еще не готов контейнер можно сделать для ресурсиков, сейчас он точно пригодится, да что там, я по-моему делал уже контейнер для ресурсов, у меня он где-то здесь плавает, рядом с базы. вот он, тот самый контейнер, который можно сейчас напичкать, например, пускай это будет какой-нибудь, а, или соли, или же кварц, пускай это будет кварц. Что-то я как-то по привычке не туда, ребят, пичку сейчас, да. У меня привычка осталась еще с обнатики там, на ту кнопочку, на которую я обычно складывал. Сейчас ты выкидываешь просто из инвентаря все. Здесь все делается на левую кнопку мыши. Так, сюда мы складируем, значит, и давай уже сейчас что-нибудь э, сделаем. Так, давай мы сделаем с тобой, знаешь, что? А, стекло, сечто, силиконовая резина у меня, по-моему, где-то была в ящичке. Давай поищем. Да, вот одна штучка пригодится. Ну и давай уже сделаем с тобой то, что хотели сделать. Вот он, ребятки, ремонтный инструментишка от наш, отлично. Теперь можно будет ремонтировать все, что мы поломаем. Давай посмотрим, что можно делать с ремонтным инструментом. Вот так он у нас Выглядит и током бьется. Током бьется осторожнее, не зажимает два а, провода. Так, ну что, поехали дальше. Что мы еще можем сделать очень важного, очень а, нужного? Комплект проводов, конечно же. А для чего тебе комплект проводов? Ты не задавался вопросиком. Комплект проводов нам нужен для, например, того же компаса. Вот, кстати, эта фишка, да, ее нужно сделать чем раньше, тем а, лучше. Потому что это позволит нам ориентироваться в пространстве. Резак мы еще не скоро получим. А, да, это у нас попозже все в разработке Светодиодный фонарь можно сделать Тоже пригодится Просвечивать а, в пещерах Да, наш с вами путь а, Переносной сборщик мы не нашли до конца а, водостойкий контейнер, глайдер у нас имеется И снаряжение У меня в принципе тоже все есть Давай, Давайте-ка мы с вами компас, друзья, сейчас сделаем Да, компас тоже очень важная деталь Да, из серебра делаем комплекте проводов а, Также делаем, значит, медный а проводочек Где у нас медь? Что-то у меня с медью, смотрю, проблемки. По крайней мере, то, что я сейчас путешествовал, я ее вообще не насобирал. Делаем комплектик проводов. Отличненько. И что, давай сделаем уже с тобой компас. Да-да-да, он нам пригодится определенно, как я уже и говорил. Так будет проще понимать, где север, где юг, где запад, где восток. Все. Вот в верхней части экрана, где у нас отображается глубина, Теперь появился компас юго-запад, запад, северо-запад, север-восток, северо, -запад, север, северо -восток, восток и так далее. Теперь, ребятки, будет немножечко попроще ориентироваться. Да, вот теперь польза от этих контейнеров уже появляется, такая более хорошая, нежели это было раньше. Теперь, да, действительно, они нужны, у меня уже ресурсов становится много и девать их практически некуда, поэтому приходится уже их потихонечку заполнять. Так, давай-ка мы тебя тоже сейчас заполним. Открыть хранилище и запихаем. Да что ж такое, ребят, привычка. Привычка старая осталась. У меня абонатики. На другую здесь кнопочку у нас все делается. Продолжаем исследовать мы пещеры этих самых обезьян. Иди отсюда, зараза такая, смотри, что делает. от меня. Ножик у меня забрала, а ну иди сюда. А ну от, отдай мне мой нож, смотри, что делает. А Еще и камикадзе привязался, зараза. Да как так-то, а? Обезьяны, ребят, могут отбирать, я вот сейчас так только что продемонстрировал это, поэтому нужно быть очень внимательными и осторожными. Вот зараза такая, зарежу сейчас тебя, будешь на меня, значит, еще раз тут быковать. Так, смотрите, ребят, еще я нашел, значит, гнездовище этих самых обезьян, и в этих гнездах я вам так скажу, что есть а, всякий металлолом, да, которым можно поживиться. Обнаружена сигна сигнатура маяка Альтеры, уникальный идентификатор док станции Дельта. Станция Дельта, то место, которое упомянула Лил в своем сообщении. Так, не понял. И где же это у нас? Где же у нас, ребят, появился причал станции Дельта? У нас, ребят, появился новый сигнал. С этим, наверное, мы завязываем тогда, да. С аварийного снаряжения. Здесь немножко поплавали мы. Да, у меня уже заканчиваются ресурсы. Так, что-то здесь совсем темно. Вы видели сейчас, какая тьма была тьмущая? Ни хрена, ничего не видно. Еще один глайдер. Я бы, наверное, сборщик транспорта уже дособирал бы. Давай, выкидываем этот насосик. Вот сюда вот. И он, по идее, должен работать. Ну и берем трубы. Я же не просто так эти трубы -то сюда брал. Так, хорош выкидывать-то трубы. Давай мы с тобой лучше построим здесь сеть. Так, все, поехали. Так, первая, первая часть. Интересно, как... А, подожди. Это же первая часть, правильно была? Подожди, подожди. Во, это самая первая и самая длинная часть. До сюда примерно ее хватает. Так. Начинаем потихонечку заниматься строительством Всяких ништячков Да, кстати, здесь вроде бы реализовано нормально Здесь каждая вот такая часть Она увеличивается на достаточно немаленькую э, в Величину, по-моему, метров на 5 Если я не ошибаюсь Вот так, 3 Вот такой у нас получается, друзья Механизм Я вот хочу в пещеру просто туда пониже провести Все, закончилось, 4 5 Я, ребят, с помощью этой штуки сейчас буду дышать Мне не надо будет всплывать на поверхность каждый раз Такое ощущение, как будто я здесь не был. Эй, алло, ты как здесь оказался? Ты же вроде взорвался и помер. Смотри, что делается, а. Этот глазастик у нас там так и сидит, смотри, в своей пещерке. Но мы вроде бы его не встревожили, проплыв мимо. Так, ладненько. Глазастик, я имею в виду камикадзе. Так, так, так, так, так. Хорош, хорош, хорош. Вы что так быстро весаетесь-то? Смотри, что делает, смотрит на меня. Тут никого нет, успокойся. Успокойся, я тебе говорю еще раз. Он вылезти не может, друзья, из своей норки. Хорош уже боковать. Сиди там и не рыпайся. Так. Еще, еще, друзья. Еще где-то есть. Я чувствую, что еще который появился, он за мной уже гонится. И второй тоже гонится. Он спровоцировал первого. Ха -ха -ха. Капец, они здесь такие агрессивные. И вообще, я здесь буквально был недавно, сутки назад. Вот, ребят, для чего я это делаю. Просто я здесь могу пополнять запасы... Кислорода. Еще одна труба осталась. Ладно, хотя бы столько. Хотя бы столько у меня получилось провести. И то я буду теперь знать, да, где мне можно подзарядиться. Такую вот мы трубу сюда выводим. Да-да-да. И здесь подзаряжаемся. Ну что, пойдем дальше исследовать. Тут, кстати, в этой пещере можно спокойно плавать благодаря вот этим вот растениям. Я просто между ними пульсирую, собираю растения, и мне хоть бы что. Отлично. Главное, ребятки, это, конечно же. Не зазнаваться. Что это такое за проход? Это вот что такое? Взять корневая. Так, она мне для чего пригодится? Конечно же возьму. Блин, я не знаю, для чего, правда, мне эти штуки нужны будут, но я их возьму. Пора, ребятки, уже куда-нибудь двигаться мне назад, потому что здесь очень быстро заканчивается кислород. У меня закончились батарейки в глайдере. Срочно меняем с фонаря, даже с того же вытаскиваем срочно. С фонаря вытаскиваем, в глайдер вставляем прям на ходу. Иначе нам хана. 103 метра. Благо здесь, ребят, очень много вот этих вот растений. Я бы сейчас уже давно конюшки свои-то двинул, если бы здесь не было много этих растений. Так, забираем серебро. Я понимаю. Вы смотрите, как я надолго все-таки сюда заплыл. Исследователь блин, хренов. И все-таки, ребятки, чувство страха есть, потому что у нас запаса кислорода не так много. А я уже тут плаваю, будь здоров, не знаю, минут пять, наверное. И все благодаря вот этим вот а, кустикам с кислородом мне сейчас удалось а, выжить. Итак, у нас, значит, разблокирована запись в журнале. Давайте посмотрим, что у нас там разблокировано. Я поймала нечто похожее на сигнал бедствия. Кто или что зовет на помощь? Не похоже на человека? Может быть, это остатки технологий архитекторов? Коллега Сэм в своем сообщении упоминала, что тут есть что-то важное. Даже если это крик подражание от одного из морских существ, по поумнее, это станет крупной находкой. А если это сигнал Альтерры, он может указать на то, что случилось с Сэм. Мне определенно стоит его отыскать. В общем, из этой переписки нам стало понятно, что ребята обеспокоены каким-то огромным существом, которое заморожено во льдах. Интригующее заявление, на самом деле, но я надеюсь, мы когда-нибудь с этим существом в процессе прохождения встретимся. Выживаем здесь в Белую Зиру, да, нам надо разобраться много с чем. Да-да-да, и сейчас, как только мы разберем. Ой, ой ой ой ой вы посмотрите, одна и та же, друзья, ошибка. Одна и та же ошибка у братишки Скретча. Не могу никак отвыкнуть. Серьезно, не могу отвыкнуть я от обычной сабнатики, где у нас выкладывать предметы можно было немножко другим способом. Здесь же эта проблема просто для меня какая-то. Слушай, давай проверим, как же у нас работает сигнальная а, ракета. Хотя бы одна. У меня их дохренища. Давай попробуем одну сейчас используем. Так. Есть такое дело, а ну-ка, давай-ка, бросай ее, вау, пошла, пошла, пошла, родная. Интересно, надолго ли ее хватает? Пока что вроде хорошо светит. Хорошо так она освещает местность, в пещерах будет очень даже кстати. Какой-то новый биом, смотрите, у нас уже образовался здесь, пока мы здесь плыли внизу. И там плавают какие-то уже хищники. Я видел, там уже плавают акулы. Кто это? Кто это рычит? Подожди. Это что за монстрик такой? Не рановато ли мне показывать таких существ? Вот, это, вот эта гадина выглядит достаточно хищной. Я думаю, подплывать к ней близко не стоит. Смотрите на, ней, на ее грозный вид. Здесь, наверное, еще одна такая же есть, да? Секундочку. Не будем. Но они рычат, ребят, достаточно грозно. Так, ладно. Я надеюсь, меня никто не видит. А у меня есть сигнальная ракеточка. А ну-ка, держите-ка. Для отвлечения, так сказать, глаз. Какую-то, ребятки, я, похоже, базу нашел. Ага. Похоже, друзья, я нашел базу. И тут как раз-таки передатчик. И у нас здесь идет дождь. Ничего себе, поворотик! У нас целая база даже уже есть. Заброшенная, по всей видимости. Причал станции Дельта. Так. Надо срочно отсканировать. Изменить название радиомаяка. Но его, я так понимаю... А, взять можно? Используйте маяки, чтобы отмечать посещенные места. Вы сможете скрыть или показать нужные вам сигналы КПК, Ксенаворкс. Теперь с поддержкой суши. Оу, ничего себе! Кофемат? Хорошо. Уже кофемат могу исследовать. Да, да, насколько я знаю, вроде бы его одного достаточно. Кофейный торговый автомат. Так, что здесь еще можно исследовать? Не пойму. Так, что-то где-то я видел. Термос. Тихо-тихо-тихо. Какой термос? Синтезирован. Рабочий стол, друзья, могу еще сделать я сейчас. Точнее, отсканировать. Рабочий стол здесь выглядит гораздо проще, чем это было в Сабнатике Белую Зиру. Так, мы замерзаем урна. Соответственно, тоже ее исследуем. Много здесь, ребят, чего для исследования. Я смотрю, нам попалось. И это что такое? Хрень какая-то. Колбочки здесь брать нельзя. Блин, замерзай. А это что такое за дура? какой то ребят, похоже... Какие-то баллоны с чем-то, только я не знаю с чем. Блин, ребят, мы замерзаем. Так, что это такое? Скамья. 26 градусов. Блин, обо что можно погреться-то? Здесь есть а об, об что погреться-то? Переохлаждение, друзья, ныряем. Ныряем в водичку. Мы в водичке можем с вами погреться, это я точно знаю. Да-да. Если ты чувствуешь, что ты замерз... замерзаешь, и ищи быстренько водичку и ныряй. Это что такое? У нас как раз свело. И я вижу вышку. Вот туда мне по-любому надо будет сейчас сходить. Но я предпочту все-таки сначала здесь все исследовать. Что? О, КПК нашел! КПК, друзья, я нашел, как раз таки док мореходов, мореходов у грузовой э, ракеты, чего-то там. А я понял, давай мы сейчас еще чем нибудь следуем. Во, осветительная мачта тоже пригодится. Да-да, начинаю, ребят, вспоминать я Структури... структурные объекты для постройки базы своей. Это все нам пригодится, главное ничего не пропустить. Неплохо так она смотрится, я, наверное, сейчас это все дело, конечно же, засниму в свой КПК. У меня же камера-то есть. Да-да-да. Не помню, сколько пикселей, но она у меня там работает. Так. Надо ее использовать по максимуму. Что у нас тут вообще имеется еще такого важного? Что я пропустил? Что, зритель, я пропустил? Как ты думаешь? Напиши мне в комментариях об этом. Да, кофемат я отсканил. Урну я отсканил. Не идем дальше. Я... Так. Это автоматическое сообщение. Если ты это слышишь, значит ты вторгся на чужую территорию. О! Тут же погреться можно стопудово. Так, вали отсюда, мне говорят. Не понял, что это за грубости такие у нас тут, я не пойму. Какая-то тетя нам тут пригрозила, сказала, вали отсюда, она за мной наблюдает. Сейчас мы к ней сходим и поболтаем. Че это она такая грубая? О, голубая щетка. Для чего она нужна, интересно бы узнать. Тут прям целая система пещер. Тут достаточно прохладно, но вот у этих вот штуковин жарлили. Они называются. Возле них можно погреться. Мне бы алмазики не помешали для создания инструмента. Так, снег. А снег зачем? Подожди, а снег? Серьезно? Я взял снежок? Так, ну-ка, что имя? Кидаться можно, значит? Кидаться. Стопудово. Как, ребятки, в игре со снегом и нельзя кидаться снежками? то Вуаля, пожалуйста. Можно кидаться. Можно кому-нибудь зарядить. А где, кстати, можно взять вообще снег? Есть только определенные места, в которых можно брать снег. Они, они к сожалению, не везде. На! Можно, кстати, кидаться снежками. Мне кажется, это прикольно было бы в мультиплеере реализовано. Блин, обжечься об них можно? ай яй яй яй, -яй точно. Если слишком долго стоять, то они тебя обжигают. Так, ну что, давайте исследовать более-менее детально эту местность. Так, и что такое у нас? Подковник. Какие-то интересные у нас тут растения. А из них можно взять образцы? Я все пытаюсь взять с них образцы какие-нибудь, с этих новых растений, которые я нахожу. Ну, а, подожди, орех можно взять? Серьезно? Орех подковника, еда, вода, здоровье еще добавляют. Вы смотрите, что творится. Интересно, эти орехи можно как-то посадить нормально? Я думаю, да. Серьезно? Вот это подковники. Кстати, здесь есть еще и ресурсы. Нормально так мы сюда пришли. Отсюда, кстати говоря, видно какие-то точки вон на воде. И они дымятся. Интересно, что это за точки? Это, скорее всего, какие... Ой, вы посмотрите, что это за хвост сейчас был? Это, смотрите, что за дурина такая плавает? Охренеть! Это, оказывается, блин, чудовище просто морское какое-то. Чудовище, друзья, морское плавает в воде. Я не хочу туда идти. Ладно, ребят, пойдемте исследовать. Мы не зря сюда пришли. Нам необходимо здесь по сюжеточке, да, исследовать это местечко. Здесь, я вижу, все обустроено достаточно неплохо. Значит, такое ощущение, что здесь кто-то есть. Как будто бы здесь кто-то живет неподалеку. Пойдем посмотрим, кто же здесь у нас так все обустроил-то грамотно. Да-да, присутствие рук человека чувствуется. Сатовник, Сатовикли, ли он называется. Так, можно посмотреть, да, что это такое за растение. С него образцы взять нельзя. Это просто декор у нас, я так понимаю, декор. Так, это я уже исследовал. Продолжаем дальше. Что это такое было сейчас? Секунду. А, это просто снег можно взять. Нет, снег мне сейчас не нужен. Мне, а, мне нужна разгадка от того, что здесь происходит вообще. Большое на самом деле место. Тут можно его исследовать. Точнее, суши, кстати говоря, в Белузиру должно, по идее, больше быть. Так, к мы стали еще ближе. Пойдемте разведаем все-таки. Тут какое-то прям пещерное помещение большое. И реально здесь, мне кажется, кто-то есть. Так, замерзая, друзья, замерзаю. О, я уже вижу четкие выраженные границы цивилизации это что такое у нас орех отличный орех хороший орех кстати очень хорошо восстанавливает и еду и воду так пойдемте дальше пройдем мы похоже пришли в логово прям как будто здесь кто-то бы живет Но здесь никого нет здесь никого нет только можно взять кпк со столика это что такое непонятно это что у нас такое кристаллическая сера Генератор. похож на генератор. Ага, это что такое? Фрагмент, э, фрагмент декора минералов. Давай отсканируем. Что он нам даст? А, минералоискатель. Кристаллическая сера. И давай посмотрим КПК. Что же у нас тут интересного расскажут нам? Давай посмотрим уже. Так, док мореходов с угрозой ракеты Сектор 0. Судя по переписке, мы поняли, что исследователь Фред... Сбросил какой-то модуль, и когда вернулся за ним, он просто куда-то исчез. Короче, какая-то неизвестная, неизведанная сила, или же объект. Стянули у него что-то, что он не мог никак отыскать. Минералоискатель — это тоже, я так понимаю, какой-то инструмент, который можно будет сделать. Неконтактный детектор для обнаружения материалов, фрагментов и прочих предметов с определяемой сигнатурой. Надо будет, кстати, это, это дело все скрафтить. Посмотрим, для чего нам пригодится. Дальше выше, к самой вышке. Так, что такое? Это кто это такое? Тут нас прилетел, аллоу! А ну стоять, альтерантка, ты реши, перешла границы Я не из альтеры Ты смотри, что происходит А тогда твое положение вдвойне шаткое Ты посмотри, что за тетенька Ни хрена, это же у нее краб такой мощный Если ты говоришь правду, значит ты спятила Если ты лжешь, то ты поплатишься Подожди, кто ты? Держись подальше от моей территории Ты посмотри на эту женщину ни хрена себе, офигевшая женщина. Как она меня вычислила вообще, не пойму. Она только что чуть меня не зарезала. Путь женщины в экзокостюме экзо удал удалось отследить, настолько, насколько позволяют мои технологии. Кажется, я на этой планете далеко не так одиноко, как ожидала. Вот оно что, друзья, вы только что сами видели. место нахождения сигнала загружено в КПК. Так, какая-то база у нас, смотрите. Станция Дельта. Мы прибыли к станции Дельта, где у нас... Небольшое крушение, как, видимо, произошло. Ну что ж, друзья. А вот, от этого, а вот об этом деле мы, конечно же, будем рассказывать в следующем нашем видосике. Да, это хорошо, что мы сюда прибыли. Я надеюсь, что на станции Дельта нас ждет много всяких интересных секретиков и нюансиков. Но об этом, обо всем мы поговорим в следующих а, видосиках. Ну что ж, зрители, что ты думаешь по поводу моего выживания в сабнатике Белузеро? Напиши, пожалуйста, свое мнение по этому а, поводу. Также, если у тебя есть какие-то советы а, по выживанию здесь в мире сабнатики Белузеро, то смело а, делись своими